Давайте теперь познакомимся, каким образом подключить датчик солнечной радиации к контроллеру в с помощью линии RS485 в протоколе MATBAS. В нашем распоряжении есть датчик RSRA-N01, и он подключен следующим образом. А подключено желтым проводом к адаптеру, Б синим проводом, коричневым подается питание. Плюсовой потенциал и э, общий проводник минус питание по черному проводнику подключается. Руководствуясь э, настоящим э, новым к этому устройству, попробуем выяснить, какие э, параметры подключения должны быть для того, чтобы корректно использовать линию связи. Вот видим, что скорость по умолчанию выставлена 4800, 8 бит, э, non и 1 бит стоп э, используется для настройки протокола. А. Дальше видим, что э, по умолчанию адрес номер один присваивается и э, по умолчанию, по умолчанию, где Ага, вот 4800. Правильно, я говорил. Давайте попробуем настройки выставить в нашей программе macdust.com. Для этого создаем новое окно подключения. В настройках его указываем первый адрес. Любой адрес для того, чтобы считывать регистры. Okay. А дальше настройки соединения. Настройка соединения указываем порт, к которому подключен адаптер. Здесь у меня уже стоит скорость 4800. Ну и остальные параметры тоже указывают верным образом. Нажимаем ОК. Видим, что пошел счетчик счета получаемых пакетов. Видим, что в нулевом адресе сейчас стоит 0, хотя им должно соответствовать... Вот этого вот значения Solar Radiation Value. Я попробую сейчас включить фонарик на своем телефоне для того, чтобы имитировать какую-то освещенность. Вот небольшой силы света уже вызывает изменение э, в показаниях датчика. Значит, э, показывает сенсор соответствующее значение правильно. Включаем. Так. Что еще можно посмотреть на этом датчике, так как у него по умолчанию значение адреса 1, но нам может быть и неудобно пользоваться этим. Кроме того, как видите, здесь есть возможность изменять скорость как 2400, так и 9600 по сравнению с установленным по умолчанию 4800. Давайте попробуем это сделать. Для этого в окне считанных данных я перехожу на адрес 2000, который как раз здесь вот указан в шестнадцатеричном измерении. Видим, что в 2000 м адресе записано значение 1, то есть то, что соответствует вот этому адресу. А в 2001 тоже единичка, что соответствует скорости 4.800. <coughs> для начала я изменю скорость соединения на 9.600, которая более распространена. Для подключения нескольких, например, устройств, которые используют тоже скорость, но по умолчанию у них 9.600. Подставляю сюда значение 2. Отправляем. Как видите, сразу же связь прервалась, так как э, окно осталось на связи со скоростью 4800. Делаем дисконнект. Пересоединяемся, но указываем уже скорость 9600. Снова видим, что соединение восстановилось и в ячейке 2001 Появилось значение 2. Теперь э, поменяем адрес по умолчанию с единички э, на в моем случае пускай будет 40. Отправляем. Ну вот, соединение разорвалось, так как окно у нас пытается подсоединиться к адресу единичка. Поэтому в этом месте исправляем на 40. Мы подключаемся. Видим, что соединение восстановилось. Считалось значение 40 из ячейки 2000 и таким образом мы произвели все необходимые настройки для того чтобы можно было использовать уже для подключения к контроллеру. После того как я подключил уже к контроллеру Валенборд датчик продолжим уже с использованием последовательно порта и пати программы. Для этого давайте освободим тот порт, к которому подключился, это мод 1 в конфигурационных файлах. Чтобы не останавливать весь э, э, драйвер Serial, отключаем только порт и его опрос. Для того, чтобы подключиться к нему с помощью э, команды Madbus Клиент. Снимаем галочку с включением порта. Слюдаем запись. Немного подождав, пока перезагрузится драйвер последовательных устройств, вводим команду обращения к порту Mode 1 по адресу 40 и к регистру номер 0. Считываем его и смотрим состояние. Состояние считалось, там значение 0. Сейчас я посвечу на датчик с помощью опять же фонарика. И снова считаем значение. Видим, что значение изменилось из-за того, что поменялась освещенность датчика. Теперь снова перейдем к оформлению и подключению шаблона для того, чтобы мог появиться наше устройство. Наш датчик в разделе устройства веб-интерфейса контроллера. Для этого я воспользовался как шаблоном предыдущим э, устройством датчиком и переделываю его под параметры датчика солнечной радиации сохранил его в папку шаблоны на контроллере и переходим переходим в для того чтобы внести новое устройство в имеющийся перечень конфигурации. Так. Для этого нам требуется конфигурационный файл перезагрузить, чтобы шаблон мог подтянуться из папки, куда мы его положили. Так, подключаемся. Открываем порт 1. Здесь параметры нужны для того, чтобы подключиться к нашему датчику. И добавляем одно устройство. Так. Смотрим его в перечне. Вот он, датчик солнечной радиации. Определился. Так, в свойствах добавляем название устройства. И в адрес подставляем измененное значение 40. Здесь пишем совер-сенсор. Видим, что из шаблона подтянулись параметры, уровень освещенности, отклонение. Включаем. Да, порт. Закрываем соединение в спатте и выполняем сохранение. После этого переходим во вкладку устройства и ищем там панель с названием Sover Sensor. Есть, они горят, подсвечен, значит связь имеется. И сейчас попробуем включить фонарик для того, чтобы увидеть изменение значений. Да. После того, как я посветил фонариком, значения радиации изменяются, что говорит о том, что наш датчик работает.